Всем привет! Вы на канале Такфт В. Сегодня я снимаю продолжение фильма Капльчин дракон. Вот вот. Мой новый друг. И это очень похоже, кстати, на Капаль дракона. Там все дракона. Это с Капальчи дракона, вам хочу сказать. Я поздравляю фаната Капальчин Драконов. Ведь вышел триллер Капольчи дракона 3. Очень крутой. Я смотрела, советую вам тоже посмотреть. Итак, начнем. Сериал ⁇ Мой новый друг ⁇ второй сезон, четвертая серия. Так, так, так, так. И правда, это даже очень будет по умному. Я знаю, что мне надо делать. Так, сейчас только надо подумать, из чего бы мне это сделать. Точно. Ой. Из куска ткани. Я сделаю седло. И тогда уж мы полетаем с Грангильдой. Прошло несколько недель. Дракон вырос. И она, наконец-то, закончила седло. Она уже его приручила. Так. А, а, надо ему... Надо моей Грангильде подарить это седло. А, так, стоп. Где моя рыба? Хм. Точнее, курица. Это ее любимое блюдо. Ой, да, фу, она же там, лежит, же сейчас возьму ее. Вот она курочка, а все. Так, дорогая доченька, уй, <свист> мама идет, <тёт>. блин. <свист> доченька, а, да, мамочка, да пропускаешь уроки. Какие уроки? Ой, чтобы убивать драконов. Ой, да. Ой, мама, просто у меня времени нет. У меня новое хобби. Это еще какое у тебя новое хобби? Объясни-ка мне немедленно. Ну, ну Ну, такой там всякие пику кексики. Ой, как это мило! Тогда ты мне должна сделать кексы. А, конечно, мамочка, сделаю я твои любимые кексики. А теперь мне пора. Хорошо. Ой, доченька, как я рада, что ты взялась за дело какое-то. Все, пока. Пока. Ой, слава Богу, чуть не запотослило меня. Ой, как я хорошо спрятала. Теперь надо идти к моему дракону. Быстрее, плячай вещи. А, а, девочка, девушка. Девочка, стойте а, да, да, чего? А куда это вы идете? Мне просто надо идти на курсы, да, курсы а, Курсы кондитера, молодого кондитера, да И мой путь лежит через вот это место а, Девушка, извините, проход перекрыт Это еще почему? Ну вы не видите сзади дракона? Да, ужасно, я согласна. А, а знаете, мой отец генерал и да, генерал, да, и как бы хочу А, и он меня как раз назначил пройти у вас, проверить, что у вас тут находится. А, да, конечно. Мы его хорошо защитили, поставили знак Стоп. Да. Поэтому никто не пройдет. Да. Посмотрите, тут же еще скидка для вас на пончики. Скидка на пончики, бежим быстрее за пончиком. Бежим, бежим. Вы пока караульте этого дракона. Конечно, конечно. Бежим за пончиками. А, нет, я первая. Привет, девочка. А мой нож. О, смотри, нож берет. Да, наверное, сейчас убьет этого дракона, а, ну хотя бы меньше проблем будет, сторожить не надо будет. Да не буду я тебя убивать. Да не буду я тебя убивать, я вот это... Порублю! Все, выходи. Да, ты свободна. Ты же помнишь, я не такая, как они. Да, привет, девочки, я тебя тоже очень рада видеть. Да. Времени не ждет Так, быстрее Я тебе сюрприз принесла Но я вижу, придется быстро это сделать Это седло Курочку мы с собой возьмем Да, будем летать Нам придется полететь Поэтому Давай я тебя Седлаю Сейчас седло одену и летим М -м, Как он вкусный Ну уже, наверное, пора возвращаться Да, да, да слышал все давай быстрее так все быстрее летим <свях> летим летим давай быстрее быстрее давай полетели летим и всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и смотрите мои видео и ждите продолжение летим